Настя было 18, ее сестренки 6. Лиза часто болела, пару дней ходила в детский сад, а потом 3 дня дома. Зимой Лиза болела чаще, чем летом. Они жили в частном секторе в большом доме. Настя училась в колледже и не могла приглядывать за сестренкой, поэтому родители наняли няню для Лизы. Няне было 50, бывшая учительница младших классов. Образованная женщина, она занималась с Лизой, готовила ее к школе. Она часто называла ее Лерой, а потом извинялась. Няня приходила к восьми утра и уходила в восемь вечера. У нее никого не было, она жила одна. Готовить и убирать в ее обязанности не входило, если только она сама этого не захочет. А она хотела. Она пекла пирожное печенье. Девчонкам она очень понравилась. Шли дни и все было хорошо. Все привыкли к новой жизни, родители много работали, а девочки всегда были с любимой няней. Потом Настя начала замечать, что сестренка часто с кем-то разговаривает. Настя спросила Лизу, а она ответила, что у нее есть подруга, с которой ее познакомила няня. Подружку зовут Лера, и они всегда должны быть вместе. Настя стала наблюдать за сестренкой и за няней. Лиза настояла, чтобы няня поселилась у них. Она была только за... Так как дом был большой, то родители выделили комнату для няни. Лиза очень привязалась к своей выдуманной подруге и к своей няне. Только о них и говорила. Настя начала замечать, что няня все чаще называют сестренку Лерой. Как-то вечером няня с Лизой ушли гулять. Настя занималась. Когда посмотрела на часы, в то время было уже 10 часов вечера. Прошло 3 часа, как няня с сестренкой ушли гулять. Погода, конечно, хорошая, но не лето. Зима как никак. Настя начала звонить няне, но она не отвечала. Позвонила маме. Мама обещала быстро приехать. Пока мама ехала, няня с сестренкой вернулись. Сказали, что гуляли, ходили по магазинам и все такое. Вроде ничего страшного не произошло, но когда няня опять назвала сестренку, но когда няня опять назвала сестренку Лерой, то Настя насторожилась и уже не могла молчать. Она рассказала маме про все странности. На следующий день мама осталась дома, а няне дали выходной и она уехала. Решили поговорить с Лизой. Она долго не хотела рассказывать, но потом рассказала. Няня водила ее к себе домой, чтобы поговорить с Лерой. Лера и так всегда с ними, но так надо. Отец девочек работал каким-то начальником, было много связей, и он кому-то позвонил. Хотели узнать подробнее про их няню. Узнали страшное. У нее давно уже погибла дочка. Ей было 8 лет. И после этого женщина умом тронулась. Она занялась черной магией и хотела, чтобы душа ее умершей Леры переселилась в Лизу. Лизу она возила к себе домой для какого-то ритуала. Она сама в этом призналась и, и не видела в этом ничего плохого. Хорошо, что Настя вовремя все заметила. Как дальше сложилась жизнь няни, Настя не знает, но думала, что ее отправили на лечение. Али водили к психологу. Сейчас с девочкой все хорошо, она забыла и про няню, и про Леру.